Вкладываешь, какой смысл ты вкладываешь да. в это слово? Просто очень эм, очень много слов, которые в наше время потеряли свое истинное значение и используются как-то ну, попсово, да? Вот что для тебя это слово «успех»? Ну, наверное, «успех» это... А надо отвечать быстро? Нет. Но не обязательно ну, минута, минута. У тебя есть минута. У тебя есть минута. мне кажется, что «успех» это самореализация при которой ты э, оказываешься в среде комфорта, вот Комфорт, комфортной для себя среде.